Ну чё, Пятачок, эй, поедешь ты к новым хозяевам, какой ты крепенький, всего два поросенка было у свиней, одной, себе, барбосики Улыбку на прощание. Так. Какая вот ветка. Одного крупного отсюда хочу. Общими усилиями поставили. Вот. Сейчас несколько слоев накроет и хрюшкам будет тепло. Ну все, все положил, все взял. Я даже не знаю, наверное, без маски поеду, заберешься. А что, ты ее не одел? Забыл или что? Шарка я не могу. А? Вот она. А шар где? Смотри. Все. Давай Бог, бога. Первый любитель, хотел сказать городской жизни, но эти тоже не в город едут, поэтому. Давай с Богом.